Ребята, всем привет! последнее время что-то я слишком разошелся на немецкой технике, и сегодня вы увидите две ядерки в двух боях подряд, сделанные мной на стриме, на очень интересном немецком сетапе BR8.0 если, естественно если вы можете задонатить в игру ибо без премиумного турм 3 данный сетап ну, уж сильно так себецу забегая вперед скажу, что ядерки получились очень интересные, первое, вообще не должно было случиться, но совокупность многих факторов все-таки позволила мне ее сбросить, но вторая ядерка, наверное просто самая легчайшая из всех, что я когда-либо делал, с большим количеством кумулятивных ваншотов. Если интересно мое мнение о Turm 3 и adf 105 на которых, собственно, и были набиты ядерки, то чеками описания там вы найдете ссылки на обзоры к этой технике, а также еще и обзор на сам сетап PR-8.0 Германии. Также не забудьте поддержать меня лайком и комментом, а новички подпиской. Заранее вас благодарю и желаю вам чилового просмотра. Легчайший, блять. А давайте я буду как. Легчайший, блядь. Там еще один, что ли? Пошел. У, бля! Бля изи три килла пацаны. У. Это было потненько. О, я понял, спасибо тебе. Спасибо Четвертый. Да, меня может сейчас вертушка забрать в любой момент, да? И буду ее ждать О Идет, идет, идет, идет, идет <звы> <звы> Уже три вертушки, кайф, блять, пацаны Я сейчас буду реально играть, как мразь последняя Вон туда поеду Бля, это может быть настолько гениальный ход. Бля, только не это. Бля, только не это. О Ох. А я сейчас сделаю так, значит. Хуякс. Бля, он все-таки поехал, да? Когда не надо было. Это был легчайший. А у меня же еще и пацаны... О, боже, что творю, блядь. Какой я гений. Ля, у них там что, закончились танки, что ли, или что? Бля, у них танки закончились, ты да, еб твою мать. Не, ну челиков там просто раздробили жестко, блядь. У них просто не осталось никого. Но вот это неинтересно, когда челик, видите, по одному, один, два, один, два, один, два, и все вышли уже. Если бы у них были по три, эм... респа, можно было их гасить. Блядь, я что дол... за Не попадаю никак. Не ваншот? Интересно. Так, здесь как я далеко могу проехать? <связываю> У них вертушка есть. Вертушка есть. Это будет четвертая вертушка, интересно, нет? Ребята, это, блядь, может быть четвертая вертушка, прикиньте. За в четыре штуки. Четыре <смех> штуки за боем, блядь. Ебая типа. Да, это жестко блядь. Просто надругались над пацанами. Мне их жалко. что там у нас? Не, ну две сто, ну, понятное дело, никак. Потому что челиков просто нет респа вообще никакого. Опа, там типа. Давай, давай, давай. Не тяни кота за стифилисом. ты тянешь дядя не ну теперь он меня спалил теперь если он возродится то мне пизда надо съебываться ну ладно поеду вперед Что мне уже похуй боечный закончился уже я тут что? а ну по сути еще одного убить ядерка но я просто даже не успею потому что наши захватят пьяси этот тип Еще на две нет. Нет, не раз. О, ядерка. Я посмотрим. Далечу нет. За, -за, -за скорость захвата. Напишите, чтобы не брали, пацаны. У них сейчас у них просто нет респа, никто не возродится. А если никто не возродится, то все. Да, Челик вышел, да, все. Печалька жесткая. Не, ну чё? А, подождите, что? Он возродился? Не берите, пожалуйста, напишите ему, чтобы он не брал никто. Пожалуйста, напишите, чтобы он не брал точку. Пожалуйста! У меня появилась надежда. Точка долго берется. Давай, давай. И потею жестко. Сюка! Не, я успеваю по захвату. Тупо на точку им кинуть. А! Я думал, я не успею никак. Хорошо, что у них челик возродился, а? Бля, это была легчайшая ядерка. не Бля, не получилось. Ну ладно. Опять Адам разыбал, Адамчик, просто мощный типа. А. Чувствуете, блядь, чувствуете да? О -о -о. Так, это скил, блядь, Это пахнет скил. Блядь. О, да. Конечно, ядерка, по сути, это и не самое важное, потому что мы в любом случае бы уже выиграли. Но. За счет того, что я сколько там? четыре 4, 4 я сбил, да? Причем так прям в, в ближнем бою так нормально накидывал. Изейшая, пацаны, изейшая просто. Еще одна ядерка. Later... Может, девку взять? Дф или турм. Мне кажется, здесь лучше DF. Турм играть на ландшафте очень хорошо играется. Бля, ну как я в том бою, а просто взял и минус 4 вертушки, а просто изнасиловал их. А как же там. Там настолько все идеально совпало. Просто по таймингам, по всему. Челик появился. Его никто не убил. Долго захват шел. Да, очки не исчезли до конца. Потому что они начали уходить, потом челик один появился, и они остановились. И я такой, бля, кайф есть, кайф. Мне ну, повезло, прям повезло с этой ядеркой. Так, давайте в лоб поедем. Ой, там челик. Черт за курва мяучишь. А, это не. Та... Бля. А, нет, это был челик, селки. Я подумал сначала, что это был этот контейнер. Не, суетнуть я не хочу, блядь, Мне кажется, это опасно слишком. О, я не сломал пушку ему вы чё угораете вот это нормально было блин пушку не сломал ну ладно конечно кумысная струя разбилась но она не так же должна была развалиться просто в куча есть на справа никого я даже смотреть не буду и авантюра а кто-то есть блять тут то есть пацаны Сука Не надо Нормально я зашел, блять По -по Погулять зашел Ну как дела, ребятки? Как танкуете? Все, все, все, угомонись. Нормально я зашел, блин. Он меня вообще не смотрит. из ты тип. Так. Да, ну, пацаны, это были легчайшие 6 киллов. Слушайте. а 6 было? Пиздец вообще. Там еще один едет. Надо быстрее на угол ехать. Есть легчайший. легчайший есть легчайший для тебя зря сделал уж тебе я вот это даже за хуйня Уже помечен, ладно. Легчайшие 9 Это были самые легкие 9 килов за все мое время, за всю мою игру. 10 киллов легчайших, пацаны. Бля, может, еще вторую ядерку сделаем А кто-то перезахватывает, что ли? Я не понял. на точке, да, кто-то? Пацаны, это вторая ядерка. Это вторая ядерка, пацаны. Легчайшая, легчайшая. Это два боя подряд, вторая ядерка. Ну, я еще, конечно, не сбросил ее, да, но... Сейчас мы все исправим. Да. РПУ? Да ты видел, как я им зашел просто? Просто анусный проход в ноги. Читор! Читор, Криса. Я вам говорю, этот... Просто гениальнейший. У меня даже на этот... БР есть видос на 8.0. Ну, конечно, я сейчас играл на 7.7. И на DF у меня есть обзор, поэтому можете смотреть. Машины пиздатые, реально. Они не просто так такие э, легкие, быстрые, нагибучие. 5 секунд КД, прикиньте. Кумысы в ближнем бою это просто убийство. Видите, я еще в начале боя разбирался, что мне лучше взять. Э, DF или Турмс. Э, на... По логой местности лучше брать Турмса, где можно от холма играть. Потому что у него там минус 15, что-то такое, да? Бля, там что? Ледка? Бля, там ледка летит. Да-да, ребятки. Вторая бомба, бля. <hustle> Будет? А, у меня так не получается, так не умею. <с abundance> Ай, легчайшие две ядерки подряд в обои, я вообще не почувствовал я не почувствовал этот рандом, понимаете это были самые легкие один скиллов пацаны, я в конце уже даже не парился насчет того, что я умер, потому что ну, то, насчет того, что я умру, потому что я знал, что мне хватит, просто взял и отдался этой 54-ке, пускай, ладно захватывай точку он даже этого не смог я просто гангстер, гангстер стримерский сервер не, я тут, сори, но я как бы на Укусу на стримы не хожу И с ним вместе не играю, поэтому У меня таких серверов нет Я, конечно, не знаю, как там Насчет Укуса, потому что Укус там часто стримит И намного дольше, чем я Он, наверное, за стрим, ну, сколько, по 2-3 Ядерки кидает, да, и для него это просто как семечки Каждый каждый стрим для меня Это, типа, первый раз такая тема бля. Ну, еще и два боя подряд, да, пацаны Не так, что там за, за весь стрим два раза Два боя подряд На том же БЭРе, типа, ну, на том же даже на, даже на том же сетапе, получается из. Yeah.